Или каждый день, каждый день, какая... Или каждый Да. Или какой-нибудь, и какой-нибудь, ну, или Реал. Mm -hmm. mm -hmm. Не, да, не. Ты чувствуешь его? Слова это, Oh, yes. I'm going to Zigafu's kleine Vuu. Oh, to Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, clean, oh, clean, oh, clean, oh, clean, oh. Не украли, не Не